Вечер, хат, господа, рад вас видеть. В этом видео я буду рисовать два запроса подписчиков. И я начинаю. Запрос от хорошего чувака. Коты был вот в страшной темной местности, используя плод из прявов и маленькие кребла. Я этот рисунок рисовал два дня, где-то 4 часов. Потому что я редко рисую подобные арты со средним фоном. Но, ну, например, мой рисунок из ВК. Вот такой рисунок получился. Как по мне, арт получился неплохо. И мы идем дальше. Вот такой запас от Лены. Можешь нарисовать хенжина из «Курбы бездумные дети. Да, смогу. Кто такой Хван Хэнджин? Зарянее говорю, все за это интернета. И я не фанат бездомные дети и корейских круп. Ну так вот, Хюанжин, южнокорейский рэпер, танцор, автор песен, композитор, актер и ведущий компании джей, лайки, развлечения. Хён родился 20 марта 2000 года в Сеуле, Южной Корея. Хён обвинили в школьных издевательствах. По их словам, будущий айдол забугивал и оскорблял своих товарищей. Один из них даже подумал о самоубийстве. Ну что, немного про арт. Я рисовал где-то 3-6 часов. Я рисовал с помощью этой инференции. По моему мнению, арт получился нормальным. Я думаю, это все. Спасибо, что досмотрели до конца. С вами был Чернодоктор. Доктор. Всем пока.